Дорогие друзья, еще раз здравствуйте, рад всех приветствовать. У нас на канале Центр Сангейтс. 7 часов утра – это город Чикаго, Соединенные Штаты Америки. 16 часов – это время московское, ну и на пару часов позже в Узбекистане, где сейчас находится уважаемый Борис Улайдов, мой хороший друг, вот, с которым мы провели очень много программ, еще даже когда не было youtube канала центра «Сангейс». Сейчас мы находимся в YouTube-канале, в канале прямой трансляции. Вот. А проводили мы программы, когда был «Сангейс Радио». Еще, то есть было очень много программ. Ну, наверное, желающие могут найти эти программы в наших архивах, они открыты. Поэтому вот, добро пожаловать, да? Ну, а сейчас давайте поздоровимся с Борисом. Борис, здравствуй. Здравствуйте. Меня слышно? Да, прекрасно слышно. Мой голос слышен хорошо. Да, голос слышен хорошо. За те годы, где, в которые мы не общались, голос не изменился. Вот. Очень приятно опять нам повстречаться уже в рамках серьезной структуры. Да? Ну, надеюсь, кто-то появится со стороны... Поклонников, да, Бориса, ну или же, вот те, кто, кому это интересно. Программа называется у нас нетрадиционные, да, нетрадиционные, причем не, видите, традиционные стоят <coughs> с большой буквы, способы исцеления. Да? Ну, в данном случае конкретно мы, может быть, больше внимания уделим действительно такой проблемой, которая называется сахарный диабет. Но я хотел бы представить Бориса, он дополнит, если захочет, то, что, ну сколько, сорок с лишним лет да, ты прожил в Соединенных Штатах? Да, да, да, ну я уже, да, я написал последнюю книгу, которая называется «Моя 40-летняя жизнь в Америке. Америка глазами иностранцев». И это последняя моя книга. Если хочешь, я тебе ее отправлю, и, значит, я допросил сотни, за 40 лет, сотни иностранцев, ну, это уже американцы, которые там уже по 20, по 30, по 40 лет живут, что вам нравится в Америке и что вам не нравится. Чем Америка гипнотически магнетизирует и притягивает, как это было во времена Джека Лондона, которые, значит, в газете везде нашли золото в Кландайке, и люди со всего мира стали приезжать. И тысячи, тысячи людей надеялись разбогатеть и найти золото в Америке, в Кландайке. И из этих десятки тысяч, которые стали приезжать в Америку, во время, во время того, что они приезжали, многие болели, всякие вирусные заболевания. Одним словом, пока они добирались до клондака, вот, во времени они стреляли и так далее. Только единицы находили золото. О чем речь? Речь о том, не всем, не всем показана Америка. Не всем. Я с удовольствием жил в Америке. Америка поддерживала меня. Я многому научился. Я не хочу сказать, что Америка плохая. Нет. Но я знаю хорошие стороны Америки и плохие. Я многих людей просто спас. Если бы они приехали в Америку, они бы чистили туалеты. Поэтому эти линейные люди хотели приехать. На халяву. Вот. Приехать, и там золотые значит, яблоки растут на дереве. Итак, я вот возвращаюсь. Хочу сказать, что значит, моя философия идеи заключается в общем. Не потому, что я такой жадный на деньги, хочу заинтриговать кого-то и так далее. Я по поводу сахарного диабета. Но представь себе, за 40 лет я уже пять лет не живу в Америке. Ну, за счет вот четырех лет в Узбекистане и в других странах, в Грузии и так далее. Я спас жизнь многих диабетиков, которые должны были умереть. Но теперь у меня опыт, и я хочу сделать независимо где, на каком-то острове, в каком-то государстве и так далее. Если они будут исполнять мою программу, там не будет сахарного диабета. Диабет, значит, подразумевается, инсулинозависимый, инсулин независимый. До 100 лет, говорится, это южношеский, вот, инсулинозависимый. А независимый, это после 40 лет и выше. Вот, и там, и там, во-первых, ключ к моей философии, это не допустить сахарный диабет. И я, значит, я, значит, все возможные значит, причины устраняем, а их сотни этих причин. И когда не будут причин, болезни исчезнут. И поэтому моя задача заключается в том, я хочу видеть при моей жизни, я, кстати, вот сколько лет уже прошел, Миша, мы с тобой не общались и так далее. Я с каждым годом чувствую себя крепче, бодрее, жизнерадостнее и моложе. Потому что я собрал очень большой материал известных и гениальных ученых. Поэтому медицина не стоит. Это не догбальная наука. Она все время меняется. И время меняется. У нас совсем другое сейчас время. Так вот, я хотел, надеюсь, все слушающие меня поймут мою философию, мою психологию, идею. Вот. Не столько меня интересуют деньги, сколько результат моего творчества и работы. Я хочу в каком-то государстве, чтобы не было вообще сахарного диабета. Понятно. Хорошо. Хорошо. Давайте, дорогие друзья, я хотел бы напомнить тем, кто этого еще не знает, о том, что у нас, когда... Вот я веду программу, веду беседу с кем-то, у нас идет беседа. таки, да. И вот то, что сейчас сказал доктор Борис Вайгах, мы планируем на сей раз, поскольку ситуация изменилась, действительно, Борис уже находится не в Соединенных Штатах, но достучаться, скажем, сюда было огромное количество людей, которые, которых я, допустим, перенаправил, тех, которые с территории проживаются в Соединенных Штатах, которые приезжали лично. Встречались на каких-то других территориях. Но вот сейчас нас необходимость дать возможность всем, желающим, разумеется, которые хотят каким-то образом не вылечиваться с помощью химических таблеток и других средств, а именно исцеляться. Поэтому мы планируем, что Борис будет в центре Сангейс ну, давать вот такие вот семинары и курсы. Курсы по разным, ну, скажем, вариантам болезней. Но послушай, ведь существует ведь много вариантов. Вот есть такой момент, как кто себе притягивает болезнь такую, так? как сахарный диабет. Это свойство характера, что самое интересное. Вот этого нету, вообще-то говоря, в лечении и в предупреждении, Никакого, любого заболевания. Вот я, ты исповедуешь ведь, скажем, те, ну, тех докторов, тех, практику тех докторов, которые действительно настоящие русские доктора, где, ну скажем так, солнце, воздух и вода, наш лучшие друзья, типа такого, да? Вот. В данном случае да. твой самый любимый, можно сказать, друг, вот, хотя да. и учитель – это Залманов. Александр Залманов, да. Александр, Залман, да. Да, Александр время, Соломонович Залманов. Который в свое время лечил кого? Ленина. Совершенно верно. Не только Ленина, и Троцкого. Да. Там Троцкий его поставил начальника военного госпиталя еще до революции. Подожди. Да, да, подожди, это был 2014 год, когда Ленин был еще. Ленин в 1924 году умер. 20. Да, в общем-то, до того, как он уехал, да. до того, как Ленин ему разрешил уехать за границу, по полной знания да. он там работал и, и его очень уважали, любили за его прогрессивные мысли и деятельность. И, значит, а он сказал, что я не совсем понимаю медицину, я хочу пополнить свои знания, пожалуйста, отпустите меня за границу, я хочу. И он, да, Ленин его отпустил. У меня даже есть разрешение, что Ленин подписал разрешение всем залманцев, я уже второе поколение залманцев. И когда он, значит, он уехал, первый раз он золотую медалью кончил. Ты еще в России в институт, университет. Второй раз в Италии золотой медаль. на итальянском языке. И там он работал, его называли итальянцем, любили биологический поэт. Потом он уезжает в Германию, третий раз на немецком языке качает институт золотого медалью. Мало того, вот он работал со всеми специалистами Европы по всем специальностям. Ну, феномен какой. Знал 5-6 языков в совершенстве. И, в общем, в конце концов он в Германии хотел доказать, он сказал, что моими скромными методами можно излечивать 30 так называемых неизлечимых заболеваний, включая рак. И вот, ну, естественно, Минздрав Германии не Японии, он берет чемодан и уезжает во Францию. И уже там 98 лет живет, 63 года у него практики. Прожил он 98 лет. Вот И, значит, из 40 раковых рака легких излечивал 38 человек. Он революцию сделал в фармакологии. Вот. И Поэтому я таких заманулся, собрал 25 человек за мои 40 лет Кстати, был такой ну, человек, да, который Брек, да, Поль Брек, который книги да. были переведены там, ну, издавалось в Советском Союзе, издавалось огромное количество, собственно, ну, не огромное, но много было книг. И он тоже умер в возрасте да, достаточно древним, но он был абсолютно здоров. Он умер совсем на другой причины, по-моему, да? Его убили. Его убили за то, что он. Ну... Я, кстати, сотрудничал с Санта барбаре с его сестрой. Она выпускала по всей Америке и Канаде э, яблочный уксус. Угу. Это ее бренд. Угу. Ну, хорошая... Подожди, это была сестра или дочка, по-моему? Угу. Дочка была. Хорошо, Дочка. давайте мы, да, Борис, я прошу прощения, у нас вообще-то мы сегодня давно, еще раз повторяю, вот не встречались с Борисом, но поэтому несколько вот такая вот передача, возможно, сумбурная, но я еще раз хочу отметить то, что существующие методы лечения, они определенные, мы просто находимся на той территории, где мы не можем говорить, а не традиционных это так сказать правило такое поэтому мы будем говорить ну около этого как-то да но в общем то есть понятие психо я знаю что ты этим тоже занимаюсь, разумеется психологические причины болезни они просто уже конкретно у человека определились с помощью там наличия сахара там Люди там делают себе сегодня много всяких способов, какой сахар, не сразу бах, и таблетку. Бах, так, значит, инсулин и так далее. Но есть психологическая причина болезни. И одна из причин болезни это антагонизм. Это одна из причин болезни с сахарным диабетом это, это антагонизм. Ну, другие есть, там есть аучность, есть апатия, это тоже причина и агрессивность. Это тоже причины в частности, сахарного диабета, и не только. У нас да. есть, да, да, вот Эдуард пишет о том, что сахарный диабет сейчас очень сильно в Индии растет. Вот, как ты думаешь, а с чем это связано? Как я сказал, сотни причин. Но я просто хочу прояснить, ты что значит, психологическое естественно, эмоциональное состояние человека настолько важно, что я бы сказал, ни одну болезнь не вылечишь, включая сахарный диабет, если ты не устранишь значит, отрицательные эмоции, это его чувство, его воображение, о чем он думает в настоящее время. И, значит, ну хотя бы я буду перечислять эти отрицательные эмоции. Первое – это зависть. Говорят, черная зависть, белая зависть. В зависти есть зависть. Это отрицательные эмоции, вибрации там какие, Понимаешь? И это получается так вот, для того, чтобы вылечить человека. Это вот я, значит, как бы э, сопоставляю, вот я талантливый скрипач или гитарист. И там, оборвалась одна струна. И теперь эта струна, ее надо заменить. Потому что я не могу играть на гитаре, если одна струна оборвалась. Вот это эмоциональное состояние человека, если он завидует, если он жаден, если он агрессивен, если он недовольный, если он злой, если он научился довольствоваться тем, что у него есть, и прогрессировать, он не вылечится ни от одной болезни, это не только от сахарного деля, а от любой болезни. И это, это, понимаешь, и поэтому это одна из главных причин восстановления здоровья. Надо убрать все отрицательные эмоции и превратить их в положительные эмоции. А как это понять? Это понять очень просто. Это нужно найти свою радость в душе. Ну зачем ты родился вообще? Ну какой смысл твоего существования? Что ты любишь и что ты любил, когда ты был в детстве? И кто тебя воспитывал? И чему ты вообще научился? Ешь ли ты? Насвистываешь ли ты? Танцуешь ли ты? Вот. Помогаешь ли ты? Любишь ли ты природу? Ты выросил хоть одно дерево? Ты выросил хоть какие-то цветы? Что ты сделал вообще? Так это очень важно. И любой врач, который лечит болезни, должен не забывать вот это главное психологическое состояние человека, о чем он думает в настоящее время. Верит ли он Всевышнему? Кто создал его душу? И что такое душа? И что такое богопознание? Вот наука о душе. Вот возьми Хопарта, Он сказал, что все эти болезни от неправильного мышления. Поэтому бесполезно человека лечить, если мы не будем его лечить на эмоциональном, э, чувственном состоянии, потому что он всю жизнь обжирался. Три раза есть, Миша, это есть обжорство, Бог чрева что в Библии написано. Найди мне какого-то человека, который бы три раза ел и был бы здоров. Нет. Он, может, физиологически здоровый, но ментально больной. Потому что организм вправит анаболизм и катаболизм. Что такое анаболизм? Это все процессы обмена веществ, гомеостаза, где идут процессы восстановления. Это процессы пищеварения, процессы усвоения, процессы выделения, сколько энергии требуется. А когда он обжирается, естественно, но это естественно, состояние, что современно цивилизованный человек будет обжираться. Потому никто в последние 150 лет, ни одна мать, как сказал доктор Келло, американский ученый, неправильно э, правильно бы не не кормила и поела своего ребенка естественно будет диабет у нас есть вот, допустим да а процессы значит э, значит э, обмена веществ значит э, ассимиляция и диссимиляция катаболизм анаболизм я уже сказал а катаболизм это процесс разрушить так вот у детей те, которые растут, значит, занимаются умственным трудом и так далее, практицируют. Это анаболизм. Процессы восстановления, созидания. И ментально, и физиологически, и физически, и эмоционально. Сколько энергии тратить? А процесс капитализма ⁇ это процесс разрушения. И вот уже за 40 лет, там уже в старости или же в болезнях, всегда превосходит процессы катаболизма. И вот это элементарные вещи, которые каждый врач должен знать. Но, к сожалению, мединституты уже 150 лет тому назад убрали эту информацию. Опять-таки, я же не открываю Америку. Все это знают, что 150 лет тому назад Залманов учился еще у земских врачей, у кого были знания. И царская семья, допустим, Бадмаев, его труды оригинальные, стоят 50 тысяч евро, понимаешь, вот, его научные труды. Но кто лечил царскую семью и дом романов? Бадмаев лечил, Григорий Распутин лечил. Представь себе, на всю Россию, лицо. вот эти люди, он тибетский медик был, вот, они, потом там Боткин был еще. Его расстреляли, также э, с царской семьей. И вот представьте себе, что этот уровень был похоронен до наших дней. Ну, гениальные ученые, как говорили, американские тогда, они взяли это все на вооружение, и сейчас мы как бы сделали традиционную медицину, вернее, mm -hmm. альтернативную. На самом деле это традиционная медицина которая практиковалась еще до революции. А вот интересная, кстати, история. Вот ты упомянул Боткина, да? Ну, я уже рассказывал. Да. История интересная, не знаю, знаешь ты или не знаешь, но как-то пришел к Боткину, зная о том, что это выдающийся врач. Он был очень болен, купец один, очень и очень богатый купец. И он к нему пришел и попросил, чтобы тот занялся его лечением, потому что никто не мог его выучить вылечить. Он говорит, а это было все в Москве, по-моему, да? И он говорит, ну, я возьмусь за ваше лечение, если вы выполните одно условие, он говорит, любое условие, любые деньги. Я достаточно богат, чтобы ну, вот, заплатить столько, сколько вы скажете. Он говорит, вам надо сейчас но он был одет, так сказать, как купцы там, богатые, конечно, все одежды. Он говорит, надо переодеться. Он говорит, запросто одеться в рубище, так, взять посох, котомку, все только необходимое, и пешком пройти из Москвы в Санкт-Петербург. И только тогда я возьму за ваше лечение. Он говорит, как, зачем, почему... Ну, то есть это купцу, которому там все подчинялись, и у которого было там несметные какие-то деньги. Надо было одеться в рубище, надо было э, идти и просить подаяния, получается. А кто же его будет кормить на протяжении? Пешком, причем идти. Но деваться некуда было, чтобы там без деталей всяких он такие это сделал. И когда он пришел, и пришел, и его средство, значит, водки, к нему пришел, он, говорит, посмотрел на него, обследовал говорит, вы здоровы. Вот таким образом человек вылечил, да, без никакого вмешательства. Вот так раньше действительно лечили, и земские врачи, да, действительно так лечили. Борис, ну, вот я сейчас смотрю, у нас же тема такая деликатная, да, вот, и тема такая нетрадиционная. И уже, я уже вижу, YouTube уже Значит, заинтересовался этим и поставил э, некоторую палочку, галочку, да, о том, что уже, э, да, речь идет э, о том, чего мы не можем говорить или противоставлять. Это правда, мы должны соблюдать все э, правила, вот, но э, все же, э, в чем причина, допустим, ну вот смотри, я, допустим, Индия, да, но ну, в Индии, конечно, сейчас все поменялось вот то, что вот нам Эдуард написал, но индусы, к примеру, да, они многие соблюдают правила, действительно, правила такие. Не едят мясо и едят так, как, ну, положено как бы есть, да? В то же время там любят очень сладости такие. То есть они сахара едят очень много, очень много сахара. Ну, это одна из видимых причин. Все-таки, если человек много употребляет сахара, всякие вот эти вот средства, там конфетки там какие-то, там печеньки, печенюшки там и так далее, то, по идее, да, он очень предрасположен. Это ли является главная, с твоей точки зрения, причиной в Индии, или там нарушены какие-то правила более другие, более серьезные, вот ментальные там, или психологические принципы? Понимаешь, как вегетарианцы едят и умирают, так и не вегетарианцы, то есть все, которые кушают мясное. Но в том, что я с этими вегетарианцами, адвентистами седьмого дня, они из поколения в поколение, но ну, не едят мясное. Я видел рекордсмеров, я с ними общался, это санта барбаре там большие церкви были, адвентистов, но едят они страшно. Ну, то есть там и макароны, там, значит, значит, первое, второе, третье, там всякие Сириусы, потом чипсы, вот, потом хамбургеры, там более натуральные, и так далее. Ну, абсолютно антифизиологическое питание. Вот, значит, был такой Хильтон Хатема, это военный врач американский, он написал <laughs> более 50 книг. Профессор Хильтон Хотем. У него есть на русском языке сейчас переведенная одна из книг. Почти тут вот. он хамон, слушай. А? Почти тут он хамон. Да, да. <смех> Хильтон Хотем. Он 103 год прожил. Вот, я хочу сказать, что он, значит, написал книгу «Есть, чтобы умереть». Значит, мир, вот, который питается, современный мир, он есть для того, чтобы умереть. Ну вот Павлов как выразил в своем мире, что если человек не дожил до 150-летнего возраста, он занимался самоубийством. Теперь я буду сейчас перечислять причины сахарного диабета. Ну, например, мой дед не нюхал сахары, сахарных напитков и сахаров содержащих веществ. Сейчас в Америке, везде по всему миру, везде сахар, везде соль. И везде это всякое, значит, дегенерированные углеводы. То есть вот ну, чипсы, потом вот это кукуруза, ну, вот, которую ну, жарят. Они можно вот, не перечислять, а то, да, а то там нам опять это самое. да. Чего-чего? А, нельзя говорить, что Не, ну, сейчас ты же будешь рассказывать про... Диет-кок, допустим, <laughs> это не надо рассказывать, <laughs> вот об этом говорить. Ну, это сахар, но сахарные напитки, но ну, сахарные напитки, да. Хочу. То есть Понятно. надо смотреть на этикетку, Сахарный. да, и в этой, в этой на этикетке написано количество сахара. Ну, получается как? Да. Бывает, ну, очень много, то есть если там написано сахара много, то есть мы не должны, получается, не есть, не пить этот напиток, правильно? Понимаешь, когда ты уже заболел сахарным диабетом, я сейчас буду печатать, что нельзя. Угу. Значит, все сухофрукты нельзя. Все углеводистые пищи есть, смотри, есть дисахариды, есть моносахариды и полисахариды. Полисахариды – это все, что от каш, зерновые. Вот нельзя. Это, почему? Ну, допустим, гречку. Некоторые дают, ученые, гречку. Но во время болезни ни в коем случае нельзя. Потому что гречка, вот, ну, допустим, если ты 5 ложку съел, это 2-3 столовые ложки сахара в крови. То есть, э, извини, секундочку, я тебя буду останавливать, прерывать. Значит, очень э, распространенная метода, э, ну, деток кормить гречкой. И вообще гречка всегда считалась гречневой крупа всегда считалось, в общем-то, каким-то полезным, полезной крупой. Миша, я говорю мой опыт. Сотни, сотни умов, сотни врачей будут говорить по-своему. Они, во что они верят, это их опыт. Я уважаю их опыт, но я говорю про свой опыт. Вот. Дальше, значит, финики, чернослив, все сухофрукты запрещено. Мало того, имеются овощи, углеводные овощи. Это что? Морковь. батву еще можно есть, но морковь нельзя. Тыква, свекла, кабачки. Часть кабачков это тоже сахар. Значит, все овощные углеводы с сахарным диабетом не имеет значения. если у него повышенный сахар, его нельзя брать в рот. Это понятно или нет? Это, это понятно. Но вот, допустим, э, скажем так, сейчас э, это кому нельзя? Вообще никому нельзя? Или те, у кого есть... Нет, при... нет, нет. Диабетика. Диабетика. Мы говорим про диабет а, ну Для тогда здоровых, пожалуйста, пускай едят. Здоровым мы людям... говорим про диабет. Понятно, но получается, что э, это не приводит, допустим, к развитию, да, если мы будем это есть, допустим, вот это, то, то что ты перечислил, здоровые смотри, люди. Смотри, нам нужно дать физиологический покой желудочной железе, печенью и почкам. Они все перегружены. При сахарном диабете Клинетисты, знаменитые клинетисты отметили, что там расширение желудка. Желудок вышел из своей орбиты, понимаешь, дерьмом наполнены кишки, там они в слизистой находятся, и там заводятся вирусы, бактерии, паразиты. Одна из теорий – это паразитарная теория сахарного диабета. То есть там заводятся всякие бактерии, вирусы, паразиты, грибки и в печени, и в поджелудочной железы. Значит, колоссальная перегрузка, которая называется венозный застой. Что такое венозный застой? Это нарушение капиллярного кровообращения. И там получается, вот в тонком кишечнике, э, эта трагедия называется синдром, э, синдром, э, как его, э, когда э, дырки, дырявого кишечника, синдром дырявого кишечника и синдром раздраженного кишечника. Понятно? При сахарном зелете обязательно будут эти проблемы. И даже я рассказал, аутоиммунные болезни тоже связаны с синдромом вот, раздраженного кишечника и дырявого кишечника. Вот человек ест, ест, ест и не может э, наесться. Почему? Потому что клетка... У него недостаточно энергии, поэтому он переедает десятки раз, не усваивается. Вот это, как я говорил, анаболизм, это процесс ассимиляции, переваривание нарушается. Там не хватает жизненной энергии. Но как мало специалистов знает, каким образом восстанавливать эту жизненную энергию. Вот Боткин, когда он говорил, это, пройти туда и сюда, возвратиться, он пошёл на природе. На природе не только там количество кислорода, там жизненная энергия, прана, или ци по-китайски, или ки по, по япон. Вот без этой жизненной энергии, а это все связано с эмоциональным состоянием. Оказывается, если человек злой, он будет есть, у него ничего не всосрётся. И все эти питательные вещества, витамины, микро-макроэлементы и так далее пройдут и выделится скалом, а клетка останется головой. Значит, как правильно изучать законы пищеварения, законы здоровья. Вот, значит, это понятно, да? Что как все связано в организме. Он не только кости, кровь, значит, органы и клетки, у нас душа есть, и дух есть, тройственность. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Значит, и дух есть, и душа есть, и тело есть, и эмоции есть. Поэтому мы рассматриваем человека в совокупности. Если мы лечим его, то мы должны его лечить согласно вот, душевному склонности духовном и физиологическом. И на энергетическом, и на метафазическом уровне, на метафизическом уровне. И на физическом уровне. И на ментальном уровне. И на духовном. Вот так надо лечить сахарный диабет и другие болезни. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот есть такое положение о том, что когда больной приходит к доктору, ну, сегодня не секрет о том, что доктор принимает огромное количество пациентов, ну, потому что вот, ну, как бы он уделяет каждому пациенту, ну, сколько там, 5-10 минут, сколько же он может принять тогда даже в течение 8-часового рабочего дня, плюс перерывы, да, не так много. Но я помню о том, как я жил в одной семье, и там, ну, здесь, конечно, на Западе, да, я жил и в Индии, в другой семье, где врачи-аэровидисты, там совсем другой подход. Но пришел человек, доктор пришел с приема, да, то есть у него был прием. Уставший, уставший, ну ему, значит, сочувственно, там есть будет, буду. Да, вот сегодня был тяжелый день. Принял 55 человек и 20 еще без очереди пришли. Но все равно, то есть 75 человек, я не знаю, как можно принять 75 человек в течение рабочего дня. Вообще то говоря, какова эффективность вот этого, так сказать, лечения будет? Понимаешь, для этого надо обратиться к одному ученому, который 30 лет поработал в Нью-Йорке. Столешников. Знаешь такого ученого? Он бы ответил, если я буду отвечать на твой вопрос сейчас, ну тут же сразу на YouTube заберу. Понятно. Ну, но, то есть, да, а то есть... А, но, я к чему это вел? То есть к тому, что существует такое правило, да, о том, что пациент, во-первых, безуговорочно верит своему врачу, правда, надо еще вычислить своего врача, а врач, ну, короче говоря, у них двусторонняя любовь. То есть врача к пациенту, а пациенту к врачу. То есть врач обязан любить пациента, а не механически прописывать ему какие-то там лекарства и так далее, и так далее. А как ты считаешь, это верно? Конечно, верно. Но каждый здравомыслящий, если он не слепой, вот, как говорится, слепой ведет слепого, а обои упадут в яму. Ну, да. ну естественно, то это элементарно уже. Врача найти так же трудно в настоящее время, как алмаз в песке. К сожалению, все больные с самого начала должны найти такого врача, мало того, что доверять, он должен быть другом, мало того, что он будет знать информацию, как Залманов и ему подобные и так далее, они должны быть друзья, и значит врач должен быть другом всей семьи, и будет, там должно быть полное доверие. Так что смотри, что сказал Залман, если больной в 12 часов позвонит, позвонит врачу со своими проблемами, ну, там, когда, собственно, ему оказать помощь. если в 12 ночи врач все не бросит и не приедет к больному, Ему надо поменять профессию. Представляешь, какая была моральность в то время? Да, ну так хорошо. Давай, эстика, проси, эстика. Про... Эстика. Да, прости, пожалуйста, у нас все-таки да, время эфирное существует. Давай вернемся к все-таки сахару. Вот у нас, Гаррад да, пишет, уже давно медики и биологи ищут заменитель сахара немного нашли, но через какое-то время оказывается, что практически у всех какие-то негативные последствия, сайд эффект то, что называется, да? А, а вот мы же знаем о том, что существует такой препарат, природный препарат, называется как он называется? На, на yes. вылетел из головы. Ну, я вспомню, неважно. Так вот, вот эти вот заменители сахара, насколько они, ну, мягко говоря, не полезны? И вообще, человеку нужен сахар или нет, в принципе? Ну, как бы говорится, глюкоза, там мозг питается глюкозой. Вот. Как это? Понимаешь, понимаешь... У нас такие резервные силы, что когда ты вообще да, сахар. Да. Прости, пожалуйста, вот мы, мне подсказали стивия да. стивия, да. Это потом. Вот да, это... стивия это заменитель. Да, заменитель да. Стивия. Но это природный заменитель, который. Антровый. Антровый, Да. Хорошо. Так вот, э, как, как все-таки питается наш мозг? Э, понимаешь. У нас есть резервный механизм. Значит, один значит, японский ученый получил Нобелевскую премию за то, что он открыл якобы значит, аутолис или аутофагия. Это одно и то же. В то время как и древние египтяне уже применяли аутолис. Вот чем я занимаюсь, я тоже применяю аутолис это состояние, когда резервные силы организма перестраиваются на омоложение, регенерацию и полное восстановление здоровья. И из всего плохого, вот, допустим, раковые клетки или допустим, там всякие бактерии, они же болезненные, организм превращает плохое в хорошее. Понимаешь? И вот это от Бога все. Бог так сотворил, что когда включается аутофагия, то организм выстраивается на выздоровление через автоматическое восстановление, которое сам Бог ведет. Бог уже создал этот организм. Правильно? Если Бог есть, ну так надо довериться Богу, посмотреть. Так вот, в 16 веке, в 2016 году, по-моему, в 2016 году получил Новойскую премию. Вот. Но я об этом знал еще 40 лет тому назад. Что такое авто аутофагия? Поэтому все необходимое, это белки, жиры, углеводы, минералы, микроакровитамины и так далее. Все изнутри организм может синтезировать на здоровье, на восстановление здоровья. Запусти только авторичку. Чем я занимаюсь? И вот у нас есть ферма. Вот я ферма. козья ферм. Есть верблюжие. Я лично в прошлом году питался только верблюжим молоком. И верблюжие продукцией. Почему? Никакого сахара вообще не было. И это физиологический отдых. Там не 100% включается аутофагия, ну, где-то на 70-80%. Потому что это все-таки питание. Виблюжее молоко, как и кобылее молоко, это питание. Мы можем целый месяц, даже больше, на этом питание. И в то же время мы даем физиологический Отдых всем пищеварительным органам системы. Ну, логично. Это же так логично. Но почему мир не понимает этого? Почему больные этого не понимают? Вот сейчас у нас кози ферма. Я гарантирую. Или возвращает деньги. Мне просто хочется сделать добро. За 10 20 дней. За 20 дней он никогда не будет применять инсулин. Не нужно будет. Потому что организм перестроится не так быстро, 20 дней и так далее. А дома он продолжит. Чем бы он не болел, но нужно минимум 3 месяца для того, чтобы организм восстановился. Минимум 3 месяца. И так все легко. Но почему так легко? Мне легко. Потому что у меня три ящика благодарности. Это же не случайно, больной, что благодарность. Знаешь, я уже рассказывал эту историю. Это реальная, действительно, история. У меня был приятель, очень хороший, да? очень хороший приятель, к сожалению, его уже нету. Он в какой-то момент мне позвонил и говорит, представляешь, я был в госпитале, то есть как-то так случайно, ну, какой-то тест был регулярный, и мне сказали, надо приехать в госпиталь, срочно приехал, приехал в госпиталь, обследовали лейкемия. Вот. Что он стал делать? Какие варианты? Ну, у него были, конечно, там советники, причем очень известный там у нас есть доктор такой, с бородой такой, охладистая такая борода, забыл, как его зовут, я имею в виду Соединенных Штатов. И у него был натуропат, тоже доктор, который вместе с ним работал, забыл фамилию его, который ему, ну, как бы вел. Короче говоря, если, ну, что такое ликемия? Белокровие, да, то есть недостаток краснокровиных телец. Он решил есть красное мясо, вот, чтобы возместить эти, ну, если клин, выбивается клином и так далее. И он категорически отказался от лечения в клиниках и так далее. И вот он ел вот это вот мясо, а я как-то задал вопрос торологу, да, и обрисовала мне несколько причин, несколько вариантов, скажем, лечения. Поскольку есть еще лечение, вот в госпитале, в духовном госпитале в Бразилии, я как-то рассказывал себе, если помнишь, там удивительный случай миллионных исцелений, людей от неизлечимых как бы болезней, совершенно удивительные. И вот я ему три варианта дал, таролог, очень известный таролог, я ему говорю, Первый вариант – это ну, медицинское учреждение, там больница, госпиталь. Второй вариант – альтернативное лечение. Третий вариант – ну, какое-то, допустим, да? В данном случае вот он сам себе избрал такое лечение. И третий вариант – это поездка в, в госпиталь, вот этот духовный госпиталь. Ну, он, собственно, отверг, от, отверг вот эти вот два сразу, вот мой друг, да? И стал лечиться вот так вот питанием, как он лечился. Ну, тот сказал так. Значит, альтернативный вариант. На первом месте я бы поставил госпиталь, тем не менее. Традиционное лечение. На второе место я поставлю, допустим, альтернативное лечение. Да? А, ну, карты так показывают, не то, что он там рекомендует. А почему на второе место может не хватить времени? Может не хватить времени. А, ну, <laughs> не хватить времени, это, то есть на это лечение. Но а, и на третье место поездка. Так вот, как ты относишься к тому, что все-таки никто не знает. И в принципе, и многие идут, и они пробуют альтернативные варианты, и, к сожалению, у них ничего не получается. На это без сомнения есть какие-то причины, правильно? Так вот, как ты к этому, скажем так, относишься? Понимаешь обратное. Вот, допустим, я должен ставить пиарки. Почему? Убирать венозный застой в печени, в почках, в тонком кишечнике, застой в мозгу и так далее. Это целое искусство. Замановщицы тогда говорили, что медицина – это не только наука, но и искусство. Вот, допустим, я, моя мать была хорошим художником. Вот. Она была и притреса и так далее. В вот. 88 лет она книгу написала, целый сборник стихов. И она воспоминания, она сама врач-педиатр была. Ну, правда, лечить она не, не знала, как лечить. Но была прекрасная диагностика. Так я что хотел сказать, что ну, мне не дано, потому что каждый человек, он рождается с талантом. У каждого есть таланты, но не у всех они проявляются. Мне Бог дал талант петь, играть на музыкальных инструментах. Ну, ударники и так далее. Но я вообще не могу рисовать. Ну, нет у меня этого дара. Так и у врача. Если у него нет да, искусства восстанавливать здоровье, ну как, какой бы он ни был, там, академик, профессор и так далее, ему не дано исцелять людей. Он не сможет этого сделать. А другой, вот только, когда вот, у не кончил, у меня очень много есть учеников, у которых 10-классное образование. Я у них учился уже, это у них такие таланты, понимаешь, наработанные, я же верю в реинкарнацию, все это. Я поэтому говорю, что не каждый врач, у которого там, значит, сертификаты, академик и так далее, и так далее, нужно верить. Вот. Если он родился врачом, который может исцелять, вот туда надо ходить. И, как я сказал, нужно лечить человека на всех уровнях. Физиологическое, на энергетическом уровне, на ментальном уровне, на метафизическом уровне. На всех уровнях надо лечить, вот тогда человека вылечишь. Даже с раком вылечишь. Понятно. Поэтому мое мнение – это мой опыт. Понятно. Что хорошо. они делают – это их опыт. Понимаешь? Я уважаю их опыт, но я говорю про свой опыт. Согласен, согласен. Во что я верю. Во что я верю. Хорошо. Дорогие друзья, у нас время нашего эфира подошло к концу, поскольку будет еще одна программа через 15 минут. Поэтому разрешите поблагодарить, дорогие друзья, в первую очередь вас за участие в эфире, за вопросы. Ну и, конечно же, нашего доктора Борисова Вайдова. Ну, как я уже сказал, не все можно говорить, да, к сожалению. Вот есть существующие правила, которые я бы задал вопрос еще про Хильду Кларк, допустим, Борис, но ну у нас времени нету. Знаешь такую, да, даму, которая была... тоже? Да, конечно. Да, Я да. лично ее знаю. Да. В Мексике приезжал к ней познакомиться. Да, очень интересная такая да. дама, которая тоже была все закрыто, запрещено и так далее, и так далее. Поскольку там речь шла, вообще-то говоря, о паразитах. Поскольку, да, ну, в противовес общепринятому мнению... Она считала во многих случаях о том, что болезни – это не болезни, а, собственно говоря, паразиты, и надо вообще другая метода. Но об этом тоже было, видите, не все можно, да, и мы должны, конечно же, соблюдать правила, иначе мы вообще не сможем тогда тут общаться. Вот У нас есть разные варианты, у нас есть вариант общения в телеграм-канале, я хочу сказать, вот в телеграм-канале, там можно говорить более, скажем так, открытым текстом, поэтому кто хочет, тот найдет телеграм-канал «Сангейтс Underground». Вот, по поводу, скажем, книг, книги – это теория, вы же понимаете, она тоже нужна, но это добавление к практике, вообще-то говоря, потому что если мы хотим что-то более конкретно познать, узнать, тогда мы идем непосредственно к доктору и с ним общаемся. То есть есть несколько вариантов, но ну, на этот момент мы сейчас говорим о том, что есть курсы и есть вебинары. Поэтому, если есть желающие, вы пишите в Центр Сангейтс по указанной выше электронной почте или оставляете комментарии после этой программы о вопросах, которые вы хотели, чтобы были освещаться, освещены вот в следующих открытых правда эфирах да, лечить комплекс, да, совершенно верно, да, вот, хорошо, на этом мы тогда прощаемся, Борис, всего доброго, да, у вас уже вечер да. на вашей территории, так что отдыхаем, да, и мы появимся в эфире уже в следующий раз. Всего доброго. Я могу, я могу позвонить себе там, что-то спросить. А, да сейчас да сейчас я заканчиваю программу мы остаемся здесь на связи да и мы поговорим хорошо дорогие друзья еще раз всего доброго встречаемся через 15-17 минут пока